Прекрасного отчаяния стена, Украшенная яркой арабеской, Стоит передо мной, нанесена На воздух вещи, письма, СМСки. Искрящегося бытия узор, Раскинутый, как в лавке марокканской, Раскинуты ковры, подвижен, зол, И как паяц рыдающий, прекрасен. В нем вся беда, преломлена в поток, Столь искреннего и простого цвета, что все как есть, есть пенистый восторг, Все мыслимо, но необыкновенно. Кружение, растекание и повтор, Чего еще ты ищешь в этой бездне? Она заслонена стеной из форм, Отчаяние, что радости, полезней. Тебе, по крайней мере, пользу, Гимн, искристой, сине-красной, золотистый, Фисташковый и голубой музги, в которой ты отстиран будниистов, как этот всех с ума сводящий ритм, дрожание, мерцание, подкрепление. Смотри на мир, живи и растворись, в нем как в огне, благословляя плен свой».